Нуру, темные крылья, спадите. Нуру, глупое создание, вы все глупые создания. Я глупое создание. Я глупое создание. А, это, у меня в глазах это человек какой-то сейчас появился в глазах, ладно. Человек, я мула, это мулл, это просто трикс свои силы использует без владельца. А трикс бессовестно Без где? А, а, а вот триксы даже и нету. А а, она... она просто теперь в клетке сидит. Полицейна. Так вот, к ваме глупейшие создания. От вас, бежала, от вас бежал ваш друг, друг Флав, но не бойтесь, скоро я соберу Камень Чудес ага, и Катадуара и Флав, и Плак и Тики станут моими рабами А пока что Орико, я читал книгу мне и ты мне, даёс, ты мне дашь супер силу выбрать любой талисман Я смогу использовать Камень Чудес Времени Нет, Ты что тупой? Не могу я использовать Я могу только использовать силы, которые не принадлежат вам ты бесполезен, ты просто бесполезен. Вы Что все тут бесполезны. К а вами двоголовое не... создание. Тогда скажите мне, личность мистера Бага, Месье бага. А -а -а. Идите тогда, пока макароны кажется, да? Это его личность? Да. Макарон Мы это его сто... личность. Ну нет, не Мы... можем... знаю. Но если его личность, вы кто-то знаете. Они хоть не попырышки идут. Мы не можем сказать. Глупые задания, почему вы не можете сказать, а? Полин, ну, ты что тупая? Во... мы можем не тебе дать не подсказку. Положено. Давай, говори, где адрес ее, говорит В Пекарня. Тогда. В пекарне будет подсказка. Какая Ван подсказка? Пекарне. Ну, рукалки, вейс, Полин, слияние. Во... Ой, за фруктами хочу. Мне тоже пойду. Не притраться никому. Вояж! веном Что? Олег Бакаров? Да. Ты? Не с места, иначе я тебя парализую. А еще? Глупое создание. Зачем ты меня привел в дом с пекарю? Он даст даст. Какую еще подсказку? Ты а знаешь да, да, личность да. хранителя? Нет, не знаю, ну да-да-да, у меня есть подсказка мне, миссия Бак давал. А... Что он тебе давал? Это раз и два. Зачем мне макарон? Что, с... что значит лист 42? Глупое не создание. Может быть это адрес? <связь> что а, мне дает это? Тейфелевую башню снижена, там рассказ. Все очень понятно. Да. Ты, если кому-то скажешь, что знает тебе будет нехорошо. Да, ты меня понял? Да. Ваяж. Так, быстро. Пусть... Текки, давай! Так, надо звонить теперь, который... Так, ну здравствуй. О, вами где ты, Сас, топоголовое создание? Калки, разделись! Мне фотографии проще. Хватит, скажи, где yeah находится? Скажи, okay. Где... Okay. у тебя ничего нет? Nein. Тебе ничего, мистер Бак не давал? Картина. Я дайте с вами. Картина скульпта. Это же музей. Я знаю, где это находится. Калки, дуру, Калки, Бейс, Полин, Слияние. У нас избивают. Вояж. Изб... Так. С... Теб... Кал. Вейс. Калки. Полин. Разделийтесь. Теперь. С... Привет, Фламинго Нуар. Так. Вижу что-то. Сейчас забираю. Улица идет. Что за улица под ними ведет? Что? Шан. Вот привет. Получай, Манару. А, угу. а. Манару Теперь мне осталось только забрать у тебя талисманы. Не! Да. Ну, а, ручалки! А лучше ты да, да трансформируйся, иначе есть. Так, связать так. вас двоим. ее-ю. Вот так вот. Лучше это. Лучше бы ты не двигался. Сейчас. А, у меня давайте заберем камень сейчас. Потому честный. что вы связаны руками. Заберем, нужно... А ли ты... одно слово, я тебя ударю. Составим, Ты в этом уверен? Вы в этом да. уверены? Да, конечно. Нуру. Ну, Нуру. Калки. Нет. нет очки, забираем очки. Нуру, Калки, слияние. А -а -а -а. Ой. Сахар и мат, леди баг. Фояж. Божечки, кошечки, я прозралась. ко мне нибудь есть, опять ну, нет. Мы его упустили. Мы его пустили, но Суперкот ударил его катаклизмом. А я ей, он украл мой супершанс. То есть я не смогу ничего исправить назад. Все, Это ужас. Нет. Я ударю тоже да. катаклизмом. Что это, кстати, за штука за тобой? Какой красивый Понятно. демон. А хочешь, я тебя катаклизмом ударю? Люди, расходимся. А как мы отсюда выйдем? Нет. А как мы отсюда выйдем? <связь> Суперкот. Так. Ну, давайте <связь> просто <связь> Я или Фламинка телепортирую. Все, все, все, все, все, все, все, все, не обещаю но все, все, все, все, все, победим Мы его все, нибудь все, все, все, все, вы еще не выиграли, потому что правление синевого монарха только начинается!